Привет человек, это видео по настройке Dolphin эмулятора для игры в Need for Speed Underground на смартфоне. Мой телефон Xiaomi Mi 10T Pro с процессором Snapdragon 865. Пройдусь по настройкам и покажу как это сделал я. Вот настройки, заходим в конфиг. Здесь заходим в аудио, здесь ставим галочку аудио Stretching. выходим, далее идем в настройку Advanced, здесь ставим галочку Override Emulated CPU Clock Speed Заходим в раздел ниже Emulated CPU Clock Speed. Ставим 130%. Synchronize GPU CERT в этом пункте. Ставим точку в пункте Never. Выходим из данного раздела. Еще раз выходим, заходим в график Settings. Видео банкет. Оставляю OpenGL. Show FPS. Ставлю галочку. Шейдер Compaction. Mode. Оставляю Specific Default. Complete Shaders Before Restoring. Ставлю галочку. Aspect Ratio. Ставлю Stretch to Window. Захожу в пункт настроек Enhancements. Захожу в Internal Resolutions, ставлю 2x-native for 720p. Захожу в Fullscreen Anti-Aliasing, ставлю OFF. Anisotroping Filter 1x. Post-processing – OFF. Сказать галочка, далее 2 пустых, без галочки, далее Forset галочка, Disable Fork – пустая, Disable, Copy Filter галочка – arbitrary, mipmap, detection, галочка. И ставлю, обратите внимание, windscreen hack, ставлю галочка. Далее у нас пустой кубик и выходим из этих настроек. Ну и все. Настроено. Спасибо, что смотрели. Хорошей вам игры. Доброго вечера и отличного настроения. «Пока, человек!»